Ой, спасите, помогите, как мне туда попасть? Как вы знаете, я сейчас нахожусь в Сочи. Здесь очень интересно. Недавно я побывала в доме наоборот. Здесь все не так, необычно. И земное притяжение не всегда действует как надо. Мозг просто взрывает. Ты хочешь жить как обычно, но не получается. Это как в фильме «Параллельные миры», когда попадаешь в другой мир. Чтобы умыться, покушать или одеться, нужно приложить больше усилий. Попробуй дотянись до этого всего. Интересно, а если я одену платье, оно будет задираться вверх? Вернее, вниз. Я запутаюсь. Где теперь вверх, а где низ? Мне немного страшновато. Хочется покушать. Такая вкусная еда. Ну как дотянуться до нее, если ты на потолке? А как работать на компьютере? Как? как теперь монтировать видео? Ведь я же просто не достану. Ну а если честно, то в перевернутом доме просто все приклеено вверх ногами. Мы ходим по потолку, который внизу. Голова немного кружится. Но не страшно. А очень очень интересно. Вот что бы произошло, если бы людей перестала притягивать Земля. И здесь здорово понять, что чувствовали в параллельных мирах. Я получила кучу удовольствия гуляя по этому дому. Если вы бывали или хотите побывать в таком доме, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы чувствовали, когда были в таком доме. Подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе моих новых приключений. Пока-пока!